В Институте филологии и межкультурной коммуникации состоялось открытие международной научно-практической конференции. Мероприятие приурочено к 135-летию писателя Галимджана Ибрагимова. Основной темой конференции является творчество Глимджана Ибрагимова. Писатель, критик, методист и общественный деятель – таким его запомнили потомки. Однако главным фактом его биографии является то, что он стал родоначальником татарской национальной литературы. За рубежом его называли большевиком-националистом, в хорошем смысле этого слова. В свое время он активно выступал за развитие национальной культуры народов Советского Союза, в том числе татарской. Для того, чтобы знать свой народ, его духовность, его культуру, образ жизни, естественно, надо знать последовательно такую богатую, большую литературу. В этом году заявки на участие в конференции подали свыше 80 человек. Организовано пять секций. Все работы объединяет одно – изучение традиций тюркских народов. Специально мы проводим конференцию в международном формате, так как у нас участвуют участники из зарубежа Турции, Азербайджана, Узбекистана, Казахстана. И помимо этого участвуют еще учащиеся средних школ с 8 по 11 класс. Темы проектов самые разные. Аделия Иванова, к примеру, представляет свое исследование по поэтической аномастике произведения «Алмачуар». Школьница признается – проделана большая работа. Особенно ее зацепило то, насколько история близка к реальности. Все персонажи – это были реальные люди, то есть люди, которые жили в деревне Султан-Мурат. Его родственники, его знакомые – все имена были реальные. Организаторы и участники конференции подчеркивают сохранение национальной культуры их святой долг. Само мероприятие прошло в гибридном формате. Участникам предоставили возможность посещения конференции онлайн. В ближайшее время в республике планируется серия мероприятий, посвященных классику. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов. Универньюс.